Следующая точка, точку успешных я ее называю. Почему? Потому что эти шли траля-ля-ля-ля-ля и зависли на ду. То есть они так остановились и говорят «О, иди за ДЦ». А они ее чувствуют, они еще особо не видят. Они чувствуют. И почему эти люди успешные? потому что они не дожидаются большой жир для того, чтобы начать себе строить мозг. Очень часто этим свойством обладают люди бизнеса. У них нормальность интуиции, и они понимают, что вообще все хорошо, слишком хорошо, когда у нас идет стабильный доход, это вообще называется период опасности. Большая часть людей воспринимает это как наоборот, все хорошо, все окей. Нет, это период опасности, потому что через некоторое время после стаб периода стабильности начинается спад. Норма – это когда идет мягкий тренд вверх. Вот это норма, нормальное состояние, а вот это – это пи, это страшно. Потом мы долго и бах. И эти люди хорошо понимают, что нужно построить мост. Это неизбежно. И они ищут возможности. Если хотя бы один бизнесмен один раз попадает на трансформационные программы, он быстро просекает фишку. Он понимает, что а, туда нужно приехать до начала. И это... Волшебным образом его как-то переносят. все, перенеслось, пойдет дальше. То есть вот эти люди, они приезжают, и они приезжают еще в ресурсе. Это положение характеризуется ресурсом. Вы еще не разбиты. У вас никто не предал, у вас не отобрали деньги, о, у вас не подвели партнеры. Все еще впереди. Но этого можно избежать. Вы измените эту программу. Вы измените вектор движения, потому что меняя себя, вы меняете все внутри. И вы мягко и плавно, очень непонятно каким образом. И лучше не пытаться разобраться, потому что нужно потратить 25 лет. Переноситесь сюда и идете делать свою жизнь дальше. Счастливым и успешным. Понятно, что есть те, которые еще...